Привет, друзья! Ну вот, наконец, мое летнее путешествие на теплоходе Константин Симонов из Москвы до острова Валаам и далее через Мандроги в Санкт-Петербург подходит к концу. Если кто-то из вас пропустил фильмы этого сериала, я даю ссылку в описании на начало просмотра под этим видео. Итак, напоминаю, что в предыдущем фильме я рассказал об Александро-Невской лавре. И вот от восточной окраины Невского проспекта я прошел мимо Казанского собора и оказался у памятника Великой Императрицы Екатерины II. Это такое замечательное место для отдыха после долгой прогулки. И вот я сижу на скамейке и думаю, весь вечер свободный, спешить некуда. Правда, конечно, голова переполнена впечатлениями. Но Санкт-Петербург-то это такой уникальнейший огромный музей под небом. Здесь где не остановишься, везде история в памятниках будь это хотя бы мосты или каналы, да и вообще все здания и огромное количество памятников. Дай думаю, памятник Екатерины II сниму на видео с разных ракурсов. И вот, посмотрите, здесь представлены все основные фавориты императрицы. Почему я решил снять этот короткий сюжет? Да потому что я вообще-то увлекаюсь историей. У этого памятника я был несколько раз во время предыдущих поездок в Санкт-Петербург, и меня все время интересовала именно эта галерея скульптур фаворитов Великой Императрицы, объединенных в единое целое. Вот и сейчас, дай, думаю, сниму на память, а там разберусь, кого знаю, кого нет. И, разумеется, прежде чем выложить это видео в интернет, я кое-что почитал в исторических справочниках. Так вот... Площадь, на которой находится памятник, это площадь Островского, а раньше она называлась Александрийской. Ну, а вокруг памятника сад, который так и называется, Екатерининский сад. За памятником находится Мариинский театр. Памятник был открыт еще в 1873 году по случаю столетия «Восхождение на престол Екатерины II». Его авторы – художник Михаил Микешин и Александр Опекушин. Строили этот памятник более 10 лет. Вокруг пьедестала расположены 9 фигур. Фельдмаршал Петр Румянцев, Задунайский, Григорий Потемкин и Александр Суворов. Они обращены к Невскому проспекту поэт Гавриил Державин и президент Российской Академии Екатерина Дашкова, князь Александр Безбородко и президент Российской Академии Художеств Иван Бецкой, полярный исследователь и флотоводец Василий Чичагов и государственный деятель Алексей Орлов-Чесменский. Этот памятник имеет сходство с памятником, посвященному Тысячелетию России в Новгороде. Похож он потому, что авторы те же самые. Существуют интересные легенды, связанные с этим памятником. Одна из легенд – это то, что под памятником зарыты несметные богатства. Дело в том, что при закладке памятника, а это на самом деле так и было, где-то об этом было даже написано – так вот, при закладке этого памятника одна богатая дама сорвала с пальца перстень и бросила его в котлован, а ее примеру последовали многие другие дамы. Хорошо жилось тогда на Руси, не правда ли? В советское время власти хотели провести раскопки в этом месте, в Екатерининском саду, но дальше кабинетных разговоров дело так и не пошло. Памятник Екатерине – самый несчастный в городе, с него постоянно пропадают скульптурные детали. Так, говорят, население культурно забирает бронзовые цепи, ордена, шпаги. А даже осколки стеклянных бутылок реставраторы обнаружили на голове императрицы. Даже такое дело было, представляете? Однажды Екатерина была замечена в тельняшке с бутылкой в руке. Это подвыпившие матросы позабавились так. Вот такие дела. Знаете, я в детстве, будучи еще пионером, а было это в середине 50-х годов, был под впечатлением от фильма, и до сих пор меня посещает это чувство. Это художественный фильм «Два капитана». И у меня в памяти, и в моем подсознании, два актера. Это Александр Михайлов и Ольга Заботкина. Они всегда в моей памяти о детстве. И они исполняли роли Саньки Григорьевой и Кати Татариной в этом э, художественном фильме. Я считаю этот фильм самой лучшей постановкой, кинопостановкой романа Каверина «Два капитана». Я еще в то время, конечно, не знал фамилии этих актеров, а узнал позже, потому что память заставляла этим заинтересоваться. Так вот, оказывается, что Ольга Заботкина тоже выступала в балетной трупе Мариинского театра в разных спектаклях. И она также ходила в театр на спектакли и репетиции этим путем, этой дорожкой. Да, оказывается, как говорят, мечтать не вредно идешь по этому тротуару и дух захватывает дух времени образы лица то что я видел на сцене все все это окрыляет душу питает ее особой энергией возможно я немного фантазирую но поверьте мне все это я чувствую обойдя театр слева я решил пойти в театральный музей который относился к этому театру Посетителей никого. Не странно ли? А ведь там было очень интересно. Я решил не вдаваться в подробности о посещении этого музея, поэтому даю здесь несколько фотографий. Вот, взгляните. А выводы делайте сами. Это раритеты, живые свидетели того ушедшего времени, которому сопутствовали восторженные крики «Браво!» и горячие аплодисменты, переходящие в бурные овации, да и кто знает подробности и тайны артистической жизни всех этих великих артистов. Поэтому даже то, что лежит сейчас под музейным стеклом, чуть-чуть приоткрывает нам общую картину того времени. Ну вот, друзья, наконец на этом я решил закончить свое путешествие под названием «Круиз на остров Валаам из Москвы». И напоминаю, чтобы посмотреть весь этот фильм с начала до конца, смотрите ссылку в описании под этим видео. Также хочу сказать, чтобы вы все понимали, что я встречаюсь с вами регулярно по вторникам и пятницам еженедельно. Вторник – это встреча в формате ведущего журнала, где я рассказываю вам о том, о сём, в области музыки, да и вообще о разных. А в пятницу слушайте мои музыкальные видеоработы. Как всегда, я не прощаюсь с вами, а говорю, скоро увидимся, пока-пока. Да, чуть не забыл, подписывайтесь!